Шаг 3. Определите способы активации триггеров. Этот шаг актуален для первого сценария, для второго нет, потому что за вас это будут делать авторы объявлений. Исключение, если вы работаете с CPA-моделью, тогда триггеры вам придется прорабатывать самостоятельно, чтобы кликабельность по операм CTR была максимальной.